привет друзья у нас с вами не было долгое время по техническим причинам сегодня мы хотим рассказать о канале funny children этот канал ведут две девочки очень позитивный канал много веселых видео пранков шуток есть даже сладкие какие-то видео у нас мы смотрим любим этот канал подписывайтесь заходите смотрите Ссылочку мы оставим в описании. Всем пока!